Добрый день. Мы уже не раз обсуждали вопрос, как настроить комплекс А0, чтобы оформить сметный расчет в соответствии с методикой, утвержденной 421 приказом Минстроя. Для нас это было очень важно, так как по умолчанию настройки в А0 ориентированы на правила расчета по МДС-35. Теперь в версии 2.11 Состав настроек по умолчанию изменен и ориентирован на методику 421. Что изменилось? Вы обновили А0 до версии 2.11 или установили А0 этой версии. Создайте новый проект. В этом проекте создайте новую объектную смету. в объекте создадим локальную смету. В окне настроек по умолчанию, то есть автоматически, будут установлены следующие режимы расчета локальной сметы. В разделе режимы обработки строк по умолчанию установлен флажок, подчиненный нумерация строк РП. В разделе расчет единичных итогов. Установлена точность итогов с начислением равной четырем цифрам после запятой. В разделах параметры округления. В округление объема строки установлено 6 цифр после запятой. В предыдущих версиях было установлено четыре знака. Основные итоги в текущем уровне цен округляются до целого рубля. Флажок установлен. Итоги в базисном уровне цен округляются до копеек. Флажок округления снят. Теперь очень важно. В новой методике сформулировано правило. Расчет прямых затрат на заданный объем всегда выполняется как сумма элементов прямых затрат. Поэтому режим коррекция ошибки округления теперь автоматически установлен как снести разницу на прямые затраты. Такие настройки как накладные расходы и сметная прибыль, справочники источники цен, пересчеты. Они зависят от метода расчета и вы их настраиваете как обычно отдельно для каждой сметы. Все указанные выше настройки по умолчанию установлены при создании локальной сметы в новом проекте но в базе А0 хранится большое количество проектов и смет, которые были созданы до обновления программы. Вот проект, который был создан в версии 2.9. Здесь сразу сделаю важное замечание. Настройки локальных смет, которые уже были созданы в проекте, сохраняются без изменений. Однако обратите внимание, если в старом проекте создать новую локальную смету, то для нее настройки будут следующие. Раздел ⁇ Режимы обработки строк ⁇ По умолчанию установлен флажок, подчиненный нумерации строк РП. В разделе ⁇ Расчет единичных итогов строки ⁇ установлена точность итогов с начислением 4 цифры после запятой. Раздел ⁇ Параметры округления ⁇ Точность ввода, расчета и печати объемов установлена 6 цифр после запятой. Основные итоги округляются до целого рубля. Итоги в базисном уровне цен округляются до копеек. То есть все перечисленные настройки для новой сметы установлены по новым правилам. А вот коррекция ошибки округления не изменилась. Как и прежде, она сносится автоматически на большую составляющую. В этом и заключается особенность работы со сметами в ранее созданных проектах. Очевидно, что здесь следует уже вручную установить флажок «Сносить разницу на прямые затраты». Режим «Сносить разницу на прямые затраты для новых локальных смет в старом проекте» также можно установить автоматически. Но для этого следует изменить настройки объектной сметы. Для этого надо открыть объектную смету. В меню «Сервис» выбрать пункт «Настройки» и установить флажок «Снести разницу на прямые затраты». После этого во вновь создаваемых локальных сметах в этом объекте все настройки по умолчанию будут установлены как в новом проекте. В окне проекта есть точно такая же настройка. Сервис, настройки, снести разницу на прямые затраты. Но эта настройка влияет на настройки новых объектных смет. Однако, если вы хотите установить выбранный режим для всех существующих объектных смет проекта, нажмите вот на эту кнопку. Режим будет установлен во всех существующих и для вновь создаваемых объектных смет. Еще раз акцентирую ваше внимание. В версии 2.11 настройки локальной сметы по умолчанию ориентированы на правила расчета по методике 421. Настройки изменились в разделах режим обработки строк, расчет единичных итогов строки, и параметры округления. Но есть особенность настройки для новых смет, которые создаем в уже существующих, то есть ранее созданных проектах. Для них в разделе параметры округления надо установить режим коррекция ошибки округления, снести разницу на прямые затраты. Этот режим можно установить также в настройках объектной сметы. И в настройках проекта. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.